здравствуйте дорогие друзья сейчас 12.00 у меня в руках кофе и значит это кофе с психологом на нашем канале клубе психологов украины Дорогие друзья, давайте с вами поговорим сегодня на тему 5 упражнений для снятия стресса во время карантина и не только. И я вам скажу, что это будет не просто разговор, это будет практикум. Давайте сначала убедимся, что мы с вами видим, слышим друг друга. У меня внизу экран тут стоит, я туда смотрю, смотрю за вашими комментариями, смотрю, видите вы меня или слыш, слышите ли, и буду отвечать на ваши вопросы только я не вижу комментариев почему-то может вот тут не вижу где где у меня будут комментарии хорошо значит видят меня слышат да все хорошо Дорогие друзья, 5 упражнений. И я вам скажу, что я очень вам рекомендую делать эти упражнения, попробовать. Это специальная подборка для того, чтобы вы могли делать эти упражнения каждый день, для того, чтобы у вас все получалось, получалось снимать стресс. И более того, получалось его не накапливать, друзья. Важно не только его вовремя снимать, а еще и не накапливать. То есть делать так, чтобы вы были счастливы. С здесь, сейчас, о, ура, я вас вижу и слышу и могу видеть ваши комментарии то есть для того чтобы мы с вами сделали все эти пять упражнений и подобрали с вами одно любимое которое будем делать на протяжении месяца и на протяжении месяца с помощью этой одной вещи одного упражнения ежедневно даже если вы будете помянуть и вы увидите как ваша жизнь изменится и вот в этом наша задача сегодня с вами на кофе с психологом я надеюсь вы подготовили свою кофе и готовы слушать воспринимать информацию и э, работать вместе с нами если да если мы с вами будем на одной волне вы ставьте обязательно лайки для того чтобы я видела что мы с вами идем в нужном направлении э -э, значит э, и перейдем к вам непосредственно сейчас э, к практике э -э, кто захочет делать эти практики с нами регулярно вы можете присоединяться в группу телесные практики онлайн там абсолютно бесплатно каждое воскресенье мы делаем уже более глубокие практики это будут сейчас у нас более такие ежедневные для того чтобы быстро помочь себе быстро снять стресс быстро отработать есть окей поехали друзья я кофе пока на время ставлю для того чтобы показывать вам демонстрировать делать это все вместе с вами и для того чтобы вы прочувствовали это упражнение вы должны уже сесть удобно просто удобно сесть вы можете сидеть стоять лежать но так чтобы вам было удобно уже обратите внимание на то как сейчас ваше тело чувствует себя находитесь ли вы в стрессе прямо сейчас собственно и так пять способов первый первый способ первое упражнение это обычный вдох выдох глубокий вдох и выдох но насколько он обычный, настолько же он необычный вам нужно подключить звук хэх это не должен быть пустой звук вот это когда, знаете, что-то заканчивается или что-то, чего вы сильно-сильно ждете, чтобы закончилось. И, и когда у вас находится, вы находитесь в какой-то ситуации, в каком-то стрессе, вы так глубоко вдыхаете и выдыхаете. Глубоко. Вот оно закончилось. Вот то, что давало вам какое-то время очень сильный стресс. И тогда вы делаете этот вдох и выдох. Вы его делаете бессознательно, но сейчас мы с вами сделаем его сознательно. Давайте попробуем вместе. Карантин закончился. Дети снова в школу пошли. Мама здорова. Продолжаем дышать. Давайте подышим с вами 30 секунд-минуту. Дышим вместе с вами. Вдох. Выдох, закончилось. Вдох, выдох, закончился стресс. Уже сейчас, уже закончился через тело. Подключаемся. Дышим, осталось три. Дышите, дышите, когда даже я с вами разговариваю. Осталось два. У вас сейчас уже состояние изменится. Прямо сейчас сбросили осталось один продолжайте еще чуть-чуть завершающий вдох выдох классно здорово молодцы простое упражнение начали с простого но уже уверенно у многих состояние поменялось давайте поставьте лайки или если у вас что-то получилось то запишите Запишите, что ваше состояние облегчилось Или вам здорово, у вас получилось Легкое упражнение Если вы даже такое простое упражнение Во время того, как вас будет накатывать стресс Или просто ежедневно сейчас начнете делать У вас получится снимать стресс более эффективно И не накапливать его Второе упражнение Давайте перейдем к вами, с вами ко второму Второе упражнение, я предупреждаю сразу Чуть-чуть более тяжелое это для тех, кто, кому уже просто вдохов-выдохов недостаточно Кто хочет прямо практику прочувствовать Прочувствовать на себе такой удар э, Волну э, такого прям борьбы со стрессом, с тревогой Тогда для этого нам нужно с вами Рекомендую закрыть глаза но Кто может с открытыми, кому важно смотреть на меня в этот момент Пожалуйста, можете с открытыми Но легче визуализировать всегда с закрытыми глазами Итак, вы можете просто в уютном месте, каждый день в эту практику делать можете самостоятельно. Закрыться где-то даже в уютном месте. Я понимаю, сейчас карантин, вы можете быть на самоизоляции с детьми в комнате, с мужем. Ну, то есть это может быть вообще невозможно, скажете вы. Закройтесь в ванной, закройтесь в спальне, сами на буквально две минуты. Вам не нужно долго делать это упражнение. Закройте глаза и визуализируйте, где прямо в этот момент в вашем теле, находится стресс-тревога. Прямо прочувствуйте ее, где находится эта пульсация, где находится это напряжение, где оно локализировано, оно где-то в конкретной зоне. Друзья, поищите его, будьте в контакте с вашим телом, найдите, где прямо сейчас в вашем теле есть это напряжение, есть этот стресс, есть эта тревога, есть это переживание прочувствуйте его, какой оно формы, большое оно, раскатывается на все бедра, на живот, в груди, или оно маленькое, какая-то точечка, какой-то шарик, придайте ему объем, форму, Увидьте, как оно там живет, это круг, шарик, образ, возможно, это какой-то колючий ежик, черная тучка, в форме какого образа оно там. Пощупайте его там внутри, теплое оно или холодное, какое оно, оно консистенции, какое оно на ощупь, если вы его возьмете и потрогаете сейчас. Попробуйте максимально прочувствовать вот это состояние внутри вас, в форме образа. Рассмотрите цвет, посмотрите, шевелится ли оно там, идет оно вверх-вниз или э, есть ли у него какая-то динамика, или оно стоит устойчиво. И тогда, когда вы уже подготовились и полностью увидели этот образ, мы сейчас этот стресс будем выталкивать с вашего тела. Если это будет на животе, на груди, вы можете делать еще выталкивающие движения. Даже на, на бедрах, на плечах можете сбрасывать. И будем делать это с выдохом и со звуком «хэх». То есть вы как будто отталкиваете такое, хэ, хэ, хэ, такое прям рычание, да, выталкиваете, выталкиваете с тела. Можно еще заменить звуком хух, хух, хух, такой, злой, выталкивают. Вам нужно вытолкнуть стресс, это не шутка. Вы закрываете глаза, и 30 секунд мы с вами сейчас будем выталкивать вместе стресс. «Хух», хух, хух, хух, выталкиваете с тела, сбрасываете. Чувствуйте, как все ваше тело выталкивает это сейчас изнутри. Хух, хух, хух, хух. Молодцы, делаем. Осталось три, дышим. Хух, хух, хух, хух. Два, хух, хух. Рычим на него. Два, один. Хух, хух, хух, хух. И последний такой мощный. Хух, да, выталкивали. Глубокий вдох. И выдох. Как вы видите, это упражнение занимает буквально две минуты. Поменялось ли ваше состояние после него? Смотрите, друзья, это эм упражнение уже более глубокое, потому что вы непосредственно отлавливаете, если у вас все получилось, я надеюсь, что это так, отлавливаете это напряжение в своем теле, прямо у себя внутри, то есть работаете не с каким-то там стрессом, а именно со своим, не с каким-то там переживанием, а со своим глубоким переживанием, вы его прямо находите внутри у себя и выталкиваете. Если вы это будете делать упражнения по минуте, две минуты каждый день вы почувствуете невероятные результаты то есть это такой первый шаг э, к глобальному избавлению стресса со своей жизни также вы можете визуализировать не только образы а и некие события вы можете видеть внутри своего тела прямо как какое-то событие какой-то стресс какое-то давнее событие залегло там вы можете видеть прямо как картинку как на экране что допустим в вашем грудном отделе происходит прямо там на картинке на экране расставание с бывшим Партнером. Вы можете ее увидеть, эту картинку, и также пробовать ее вытолкнуть звуком хух, вот таким жестким, конкретным. Получается, у вас все хорошо? Какие-то. Будьте со мной ВКонтакте, чтобы я знала, что у вас все хорошо, и получается делать эти все упражнения. Я надеюсь, вам не тяжело, все получается и все классно у вас. Потому что, конечно же, мы делаем это в первую очередь для того, чтобы выжили без стресса, счастливо и кайфово. И наше третье упражнение с вами. Третье упражнение мы возьмем с наших с вами лучших друзей, которые мы все когда-то были. Это упражнение от наших детей. И, собственно, когда-то мы были детьми, и когда-то мы тоже так умели снимать стресс. Когда ребенок рождается... И когда он первый раз заявляет о себе и делает звук, а, он рождается, начинает дышать и кричать. Он заявляет о себе этому миру. Он говорит, я здесь. Он перешел какую-то границу, он вышел из стресса, серьезного стресса. Ему было хорошо, он жил в тепле, внутри, в любимой дорогой мамочке. Его там кормили, поили, было тепло. И тут его вытолкнули наружу. Первым делом что делает он? а, -а, -а да, боже, что происходит? И где это слышно, друзья? В роддоме ребенок рождается на первом этаже, это слышно на десятом. Звук настолько громкий, настолько легкий что происходит с нами взрослыми мы учимся э, сдерживать свои эмоции сдерживать свои состояния не показывать другим людям что мы в стрессе мы учимся как-то перебарывать это и этим зарабатываем себе телесные зажимы мы сдерживаем свою эмоцию это не проходит бесследно мы сдерживаем свой стресс и он ложится или на наше тело на нашу спину Посмотрите, сколько людей ходят с горбленными, сутулами, прячутся от этого мира. Чтобы не выразить плохих эмоций, люди начинают сдерживать и хорошие эмоции. Чтобы не показать, насколько они в стрессе, насколько им плохо, они не показывают и любовь. Нельзя закрыть только негативные чувства, вы вместе с ними закрываете и позитивные. И тогда стресс не нужно сдерживать, его нужно выплеснуть, его нужно выражать. Да, к чему я веду? конечно же к упражнению криком а просто возьмите и покричите а, -а, -а, -а, -а, -а, -а прямо сейчас я вам рекомендую завести такое семейное правило хотя бы на время карантина каждый день вы с семьей с мужем с детьми становитесь поднимаете ручки вверх вот ладошками раскрытыми в стороны вот так вот начинаете ими болтыхать Плечики расслабляете тоже. Они у вас не вверх подня... подняли вы, да, зажали. Они у вас опущены. Начинайте болтыхать и кричать звук А. Итак, 30 секунд минуту. А-головой. Покричали. Покричали, выпустили стресс. Покричали, кто сколько может. Глубокий вдох. Выдох. Каждый день делайте это упражнение. Вы знаете, друзья, это упражнение одно из э, самых тяжелых пониманию. Оно работает чуть, чуть с другими структурами. Это же нужно кричать. Дома, в квартире, у кого-то есть собака, повезло, можно сходить в лес сейчас покричать, там мало людей, да, а кто-то дома, да еще и со всей семьей, у большинства людей сейчас стоит горловой зажим, мы не можем что-то проговорить, мы не можем из нашего сердца достать чувства, спасибо, Анечка, вижу, что все хорошо достать чувства, достать наши переживания, и поэтому мы не можем просто взять и закричать. И тут очень много сопротивлений. Почему я буду кричать? Нет, я, конечно, могу этого сделать, но вот я не хочу, да, говорят люди часто. Ну, а что это даст? это нужно пробовать все упражнения избавления от стресса наше тело нам помогает можно пройти очень долгие психотерапевтические сеансы но через тело вы справитесь буквально за одну минуту понимаете одна минута каждый день может поменять вашу жизнь Поэтому выберите себе сейчас среди пяти упражнений любимое. И то, которое у вас вызывает больше всего сопротивления, это будет для самых супер крутых учеников сегодня. Делайте два упражнения. Самое классное для вас и самое не классное для вас. Вот тогда вы достигнете максимум результата после этого вебинара. Значит, и, и мы переходим с вами к четвертому упражнению это еще чуть-чуть глубже упражнение. но оно также занимает минуту-две подборка у нас сегодня именно в этом у нас будет с вами погружение и дыхание животом дело в том что все наши стрессы и самые большие тревоги живут у нас в животе живот это наиболее интимное место в телесной терапии и мы часто туда погружаемся после какого-то прохождения уже с клиентом, после какого-то долгого долготерапии. Но вы со своим животом можете взаимодействовать прямо сегодня и прямо сейчас. Итак, мы берем нашу правую ладошку, обязательно правую, находим центр ладошки. И центром ладошки соединяемся с нашим пупком. Выкладываем центр ладошки на пупок. Но ваша рука должна быть расслаблена для этого. Чтобы расслабить руку, вы можете просто потрясти ее в сторону. После этого найти центр ладошки и выложить ее на ваш пупок. Вот такое соединение с самим собой. Сделать глубокий вдох животом и выдох со вдохом вы его надуваете, с выдохом сдуваете. Не через силу, но стараясь э, выгнать чуть-чуть больше воздуха, чем при обычном дыхании. Глубокий вдох и плавный выдох. Чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, чем обычно. Выдыхаем, вдох и выдох чуть-чуть больше, чем обычно. Выдыхаем молодцы и для тех кто хочет подруг, погрузиться и сделать это упражнение чуть-чуть глубже и делать это каждую минуту каждый день закрываем глаза в любом случае рекомендую вам это попробовать продолжаем дышать глубокий вдох и выдох продолжаем дышать и с закрытыми глазами попробуйте вспомнить это состояние, почувствовать, нырнуть туда. Телесная память, тело помнит все, ваше тело помнит, как вы были в животике у мамы. Ныряем сейчас прямо туда. Ныряем в животик к маме, вспоминаем все телесные ощущения. Не вы вспоминаете, ваше тело. Чувствуем нашим переживаниям, как там в животике, как там тепло, хорошо, уютно. Там нету никакого стресса, нет никакой тревоги. Соединяемся с этим переживанием. С этим душевным комфортом. Делаем глубокий вдох и выдох. И теперь там внутри вы можете сказать, мам, мамочка, тут так хорошо. Мне так хорошо и тепло здесь. Так уютно тут внутри. Так безопасно. Глубокий вдох и выдох. Мам, я здесь еще чуть-чуть побуду, хорошо? И вы можете побыть там столько, сколько вам нужно. В формате сегодняшней практики мы делаем завершающий вдох и выдох. Отпускаем руку, выводим ее и возвращаемся сюда. Итак, это четвертое упражнение. Соединение с нашим пупком, соединение с нашей мамой, дыхание животом, глубокий вдох, выдох. Это ресурсное состояние. Это состояние, где у нас было в жизни наименьшее количество стресса и тревоги. Соединение со своим началом, соединение с тем, там, где наше тело родилось. Телесная память, тело помнит все. Мы можем мозгами, на наш мозг мы не можем положиться, мозг все забывает. Почему комфортнее и круче работать с телом, и это более эффективно, потому что через тело мы помним наши самые глубокие переживания. Мы можем достучаться очень быстро до наших самых глубоких травм, переживаний стресса где возник этот стресс где возник этот стресс того что мы боимся что же будет завтра почему кто-то боится а кто-то не боится да как мы можем достучаться до этого стресса и даже в режиме онлайн сделать себя лучше облегчить свое состояние я очень рекомендую для тех кому зашло это упражнение подключению делать это упражнение каждый день Итак, наше завершающее упражнение с вами я вижу что вы ВКонтакте, вы на связи надеюсь у вас все получается делать и вы уже видите что какие-то упражнения получаются легче какие-то упражнения получаются здорово а какие-то тяжелее и есть прям внутреннее сопротивление и сейчас мы сделаем с вами пятое упражнение на снятие стресса это упражнение еще легче закончим с вами как и начали на легком но и тяжелее одновременно то есть оно для тех людей которые привыкли жить в стрессе в напряжении и напряжение для них более знакомо чем расслабление вы знаете очень много людей просто не умеют расслабляться в наше время а напряжение это равно стресс то есть в нашем теле это так работает Друзья, мы не можем с вами э, сказать, что напряженный человек не стрессует. Он постоянно стрессует, или расслабленному человеку тяжелее стрессовать, правда? То есть тяжело испытывать стресс какой-то, когда вы там лежите где-то на шезлонге, расслабленные, вокруг шум моря. Что-то не происходит там стресса у людей. Стрессы происходят в напряжении, в постоянной работе, в постоянной беготне или в страхе будущего. То есть, что-то должно быть Напрягать изнутри и снаружи. так некоторые зажимы, некоторый стресс у нас уходит только от перенапряжения. Некоторое нам нужно ввести в расслабление, и предыдущее упражнение тогда вам больше зашло. Если вы кайфушник, если вам больше нужно с кайфовым состоянием соединять. А это упражнение для тех, кому нужно ввести в стресс большее напряжение. Мы садимся, берем кулачки сжимаем их максимально сильно Сжимаем наши ноги сжимаем наши плечи Скукоживаемся сжимаем нашу спину И вводим тело в напр максимальное напряжение Сжимая все мышцы подтягивая пресс Подтягивая ягодицы подтягивая ступни Напрягаем икры Все тело напрягаем максимально Делаем это вместе со мной Максимальное напряжение так, чтобы ваш аж трясло от напряжения И держим в этом напряжении Держим три, держим-держим максимально максимальном, максимальном чтобы аж трясло в Максимально сильно все собрали Грудной собрали, плечи, руки, кулачки э -э, Шею выжали, Неудобно, вам неудобно должно быть То есть это все дискомфорт Держим два, держим-держим еще пока я рассказываю Вы в дискомфорте, вы как-то ноги неудобно поджали Вы можете даже искривиться как-то То есть и держим это напряжение Держим один Вдох-выдох, не забывайте дышать в этом процессе. А, вы можете дышать, не надо зажиматься. да? Мы выпускаем сегодня стресс, а не актуализируем его. Вдох-выдох. А, и сейчас будет завершающий вдох-выдох, и мы после этого расслабимся. А, а, расслабляемся, отпуская все напряжение. И чувствуем, вот ваше тело должно прям заиграть, там должна кровь забурлить, энергия, как будто вы чувствуете, что там что-то ожило да, в вашем теле, там какой-то процесс легкости начался. Это упражнение тоже эффективно в домашних условиях, но вам тут нужно постараться. Конечно, ввести себя в такое сильно максимальное напряжение – это Тяжело, вам нужно самому постараться, да, самому вести себя в напряжение, самому сделать себе такое усилие. Но я уверена, что именно это упражнение кому-то подойдет больше всего. Итак, смотрите, какой у нас итог нашего сегодня с вами занятия? У нас есть с вами пять упражнений. Первое упражнение – это вдох-выдох с облегчением, в представлении, что все наши самые большие страхи закончились. Второе упражнение – это визуализация образа стресса и тревоги, и отпускание этого стресса, тревоги через выталкивание. Третье упражнение – это наш звук «А», со всей семьей. Hey, a -a -a. Четвертое упражнение ⁇ соединение с нашей мамой, дыхание животом, рука на пупке. И пятое упражнение ⁇ это у нас максимальное напряжение в максимальное расслабление. Вот таких пять упражнений я вам рекомендую. Отпишите сейчас циферку, какое упражнение больше всего вам подошло, какое упражнение вы больше всего почувствовали. И я рекомендую вам делать одно из этих упражнений: выбрать и делать его каждый день то, которое больше всего понравилось. И еще раз: для самых активных учеников, для тех, кто уже не, вперв... не впервые с нами, вы возьмите себе одно упражнение, которое больше всего понравилось, и одно упражнение, которое. Не понравилось и делайте эти два упражнения одно утром другое вечером делайте их каждый день и вы почувствуете как за месяц ваша жизнь просто вы перестанете стрессовать не нужно дожидаться стресса можно избавиться от стресса еще пока он не пришел тяжело на расслабление тяжело на тело которое не хочет жить в стрессе одеть в стресс поэтому я вам рекомендую делать это и ввести это в свой график а, а тех кому очень понравилось 2 и 5 супер 125 хорошо ну вот видите все, всем по-разному всем по-разному но те наши самые большие самые любимые упражнения которые получат больше всего тут лайков я сделаю расширенную версию в нашей телесной практике в воскресенье потому что все упражнения имеют свое расширение это сокращенные версии а есть глубокие более глубокие проработки вы можете добавиться в наши телесные Практики они происходят только в нашей группе телесных практик онлайн каждое воскресенье с 7 до 8 вечера там нужно только работать там нету никакой болтовни мы с вами только работаем комментируем снова работаем и это абсолютно бесплатно поэтому если вам нравятся телесные практики если вы получили удовольствие и понимаете что вы будете делать вместе с нами присоединяйтесь в нашу группу в телесных практиках и делайте их с нами каждое воскресенье те отпишитесь сейчас обязательно какие больше всего вам понравились, потому что именно на них я сделала расширение, именно для них я сделала более глубокую проработку. А, собственно, наше время с вами подходит к концу. С вами была Таисия Василюк. У нас сегодня было 5 способов снятия стресса во время карантина, не только. Предлагайте темы на следующие наши кофе с психологом, и мы обязательно попробуем раскрыть их в наших следующих участиях, в наших следующих практиках. А вам всего хорошего, будьте здоровы, будьте счастливы, смотрите наши эфиры не только, обучайтесь. И мы с вами всегда на связи. До свидания.